Oh, my God! Дело пронесло, спасом яблочным то, что улегло. Краснощетки, зеленые бока, Страны дальние поплыли об бока. Съем очным спас мы, с яблочным спаслом.